приветствую всех подписчиков гостей канала с вами Елена Смирнова я как всегда продолжаю с вами информацией. сегодня у меня на обзоре сайт по заработку крипто Tron. трон называется майнинг казино это и майнинг по заработку ну и казино давайте переведем на русский казино эксперт по облачному майнингу майнинг казино это новая тенденция взаимодействия майнинга криптовалюты и развлечений но ну, здесь Танас. можно это все прочитать реферальная программа три уровня 16 процентов 1 и один процент Наша живая статистика. Уже более 22 тысяч участников зарегистрировано. но ну, это финансовый рост. И служба поддержки. Это можно все кликабельно перейти. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем регистрация. e два раза пароль вводите цифровую вот эту капчу и кликайте зарегистрироваться у меня уже есть аккаунт я авторизуюсь естественно код по имейлу и паролю вот здесь вот этот ползунок передвигаем и кликаем авторизоваться и вот на домашнюю такую вот страничку тоже как бы что вначале было значит вот здесь три тот ну три черточки кликаем это дом дом то вот эта домашняя страничка далее добыча то есть майнинг это высокодоходные инвестиции не забываем о рисках Значит, здесь что у нас? Инвестиционный план. 5 уровней. Первый уровень от 0 до 5000 3Х. Ежедневно 7.30%. Далее идет по нарастающей. Второй уровень, третий, четвертый, пятый. Вот. Я сразу сделаю депозит. И после продолжим. Значит, лучше шахтер. Надо поставить оригинал. Минимальный депозит здесь от 10, 3x или 1 USDT. Менее не поддерживают. Имейте в виду, если будете заходить. Так, значит кошелек для майнинга. Здесь финансовый кошелек. Это финансовый кошелек инвестиций. Есть майнинг, инвестиции и казино имейте в виду я захожу только в майнинг далее я вам все покажу ставлю на оригинал значит я копирую вот этот адрес майнинг менее 10 как бы нельзя депонировать я закину 15 монет клику старт трон да Вставляю адрес. Я всегда в майнингах работаю без фанатизма. 15 монет. Проверяю. Вот. Я депонировала 15 монет. И от 1 до 5 монет. Ой, от 1 до 5 минут будет идти как бы. Депозит обрабатываться. Далее. Майнинг. Хэш казино. Это игры. Если вы хотите, это как бы уже у ваше желание. Я здесь. Как бы участвовать не собираюсь. Я на майнинге буду просто зарабатывать. Значит, финансовый план. Вот это, друзья, уже идут. Инвестиции. Тут уже в USDT. Значит, минимум 50 USDT под 4.30% на 4 дня. Далее идет 9 дней, 5 и 1 процент, уже 500 USDT. Далее 22 дня, ну и по нарастающей 35, 55, 120 дней. Это по желанию, как я сказала. Я работаю только на майнинге. Это мне не надо. Далее. Промо. Здесь как бы... Ой, так. Ну здесь если кликнуть, нас перебросят. здесь можно как бы это все почитать. Хотите, почитайте как бы. Мне это не надо. Так. Акции это. Информация об аккаунте. Кошелек для майнинга, вот перезарядка. Здесь вкладочка вывод. Пока у меня все по нулям. Здесь остаток свес. А это финансовый кошелек. Это для инвестиций. Как бы. Вот. Кошелек майнинга. Вот это вот мой кошелек. Как бы. Далее. Это кошелек казино. Это тоже не надо. Вот здесь кошелек центр кошелек до майнинга перезарядка то есть депозит сделать и когда будет что выводить буду выводить так персонально так поделиться с друзьями находится наша партнерская ссылочка кликаем ссылочка автоматически копируется У меня весь телеграм гудит, гудит, гудит, ребятки, этим проектом, вот этим майнинг-казино. Далее будет Кубок Мира какой-то у них. Это еще у них как бы скоро будет. Там нужно нужно студить информацией. Вот. Ну и язык здесь нет. Русского языка. Английский, испанский, французский. Индонезия. Вот это какой-то иероглифы. Португальский еще какой-то. В общем, вот как-то так. Так что приходится переводить все. Вот. При помощи. Здесь переводить, перевести на русский. Значит. Дом. Далее. Добыча майнинг заставить оригинал всегда. Потому что все смещается. Еще монеты мои не, не поступили. перезагружу Еще рекламу не давала. Майнер баланс еще все по нуля. Вот. маленько вот его я депонировала и буду ежедневно у меня будут идти 7 30 процентов переведем на русский А, информация. Еще пока по нулям, у меня не, еще нет ничего, еще монеты не поступили. Надо ждать. Там два 5 минут, ребятки. Вот. Сейчас подождем. Я хочу посмотреть, что там будет с депозитом. Вот здесь онлайн. а проконсультируйтесь, это можно как бы потом казино, канал, это все как бы кликабельно, вот Обслуженный клиенту 24 часа. Вот такой вот проект, конечно, я мимо не могла пройти, я работу зарабатываю. Неплохо. Первый уровень. Меня. Да и все на первый уровень, я думаю, идут. Так. Так вот персональный центр. Находится партнерская ссылочка. Вот она здесь что у нас платежный адрес, инвестиционные записи, рекорды ставь, ставок изъятия, ну как бы тоже статистика такая. Еще монеты не поступили. Поставлю на паузу и подожду, когда поступят монеты. После продолжу. Монеты мои пришли. Кликаю на три черточки персональные. Нет, информация об аккаунте. Кликаю. И вот они 15 монет. Мои пришли. Давайте посмотрим майнинг. Добыча. Что здесь... Ну да, как-то здесь вот 50 ГХС должно быть. Чуть больше. И проценты. Нет. Ну, ничего страшного. Так, информация об аккаунте. И вот они мои монеты. Видим, да? Я депонировала. Кошелек для майнинга. Вот вкладочка вывод Кошелек для майнинга. Значит, что нужно? Так. Пожалуйста, выберите кошелек. Время сбора доходов от майнинга. Лондон 12.00. Сейчас мы это самое. Так. И у меня что? Нужно выбрать кошелек. Сюда я кликаю. Добавить адрес. Кликаю. Сюда добавить адрес. Сюда пароль. Наверное. Поставлю на паузу. Пропишу кошелек и пароль. Сейчас копирую адрес. Потому что здесь отображается. Скопировала, ставлю на паузу, после продолжу. Я добавила адрес, и я прописала пароль, который указывала при регистрации. Там пароль и повтор пароля, как бы у меня один и тот же я прописала. Так, ну что, значит. 15 монет. У меня на балансе 1.095. 3х. Так. Так. Теперь что нужно? Переведем на русский. Посмотрим, что здесь. Ага, дневной лимит. Минимум на вывод 0.1 монета. Видим, да? 0.13x. Минимальный вывод. У меня 1. Так, и сюда сумму прописать. И вывести сейчас. И сейчас мы проверим его сразу на вывод. Значит, попробую я всю сумму прописать. Возможно, что целое число. 1 точка ноль и вывести сейчас посмотрим так что мне написали пожалуйста выберите кошелек Думали не так Ребятки, пожалуйста, выберите кошелек. Так поставлю на паузу, так как там пароль отображается. После продолжу. Поставлю на вывод. Значит, как добавлять кошелек? Я прописала кошелек, пароль. После, ну от она у меня уже прописана. Я кликнула ну, вот здесь вот сюда добавить адрес. И будет ваш адрес с паролем. Просто кликнула я на свой вот этот адрес. И он отобразился здесь. Ну а теперь вывести. Вывод успешен. И все. Мой баланс по нулям. Так. Так. Давайте сейчас посмотрим. Завтра такую же сумму я снова смогу вывести. Это ежедневное снятие. Пожалуйста, друзья. Вот. 1.103x 1.1 То есть вот вывод инстант платит. Депонировала я. Как бы 15 монет. И вот эта сумма ежедневно мое снятие. И время сбора дохода от маркетинга 12.00 по лондонскому времени. Минимальный депозит 0.1. Ну, в принципе, и все. Здесь уже больше нечего добавлять, как бы. Вот казино меня не интересуют. Всякие там инвестиции также меня не интересуют. А на майнере, да, я буду работать. Добыча. Но желательно все это на оригинале. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Все показала, вам рассказала. Хотите работать, работайте. Но ну, не хотите, не работайте. Как долго он будет работать, я понятия не имею. Я такой же участник, как и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.